Здравствуйте. А что вы знаете о графологии? Или о том, как по почерку нарисовать глубинный психологический портрет человека? Меня зовут Ирина Бухарева. Я являюсь экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка современной графологии. Если вы давно ищете способы, которые смогли бы помочь вам глубже научиться разбираться в людях, лучше производить психодиагностические анализы личности, лучше понимать внутренний мир, состояние и помогать людям познавать себя, раскрывать какие-то скрытые возможности и таланты, то именно графология в этом вам поможет. Давно не секрет, что существует огромное количество методик, которые помогают раскрывать личностные качества, личностные характеристики человека, но тем не менее у них у всех огромнейший процент погрешности. В результате получаются неверные психологические интерпретации, непонимание истинных проблем, желаний, мотивации человека, то, что им движет, чем он руководствуется, например, принятие решений, либо в отношениях со своей второй половинкой. например, Невозможность раскрыть его внутренний мир и понять ему, кто же он есть на самом деле. А это очень важно. И, знаете, я не удивлена. Потому что именно графологический анализ почерка раскрывает глубины мотива, наш уровень мышления, образы действия, принятия решений, наши интеллектуальные возможности и способности, в том числе эмоциональный интеллект и огромное множество других психологических характеристик человека. Это и врожденные, и приобретенные способности, и таланты. Это сознательные и бессознательные аспекты личности. Это механизмы блокировки, механизмы защиты и так далее, и так далее, и так далее. Все эти признаки объединяются в единый симптомокомплекс, благодаря которому становится возможность анализировать человека. Все в совокупности. И именно это я буду давать на своей новой программе, на программе Обучение графологии, Центр изучения почерка «Современная графология», которая стартует уже буквально на днях, и я вас туда приглашаю, где мы подробно разберем с вами каждый признак, мы научимся объединять их вместе, мы научимся работать с почерками, с графологическими таблицами, мы поймем, что такое синтез и как объединять признаки вместе, чтобы у нас получалась единая целостная картинка самого человека. И многое-много-много-много другое. Я имею достаточно обширную практику графологии я с 2009 года. Я являюсь дипломированным экспертом-графологом, руководителем Центра изучения почерка современной графологии. И имею достаточно обширную практику. Я являюсь приглашенным экспертом на радио и на телевидении. Я регулярно публикуюсь в журналах и газетах. И именно поэтому я приглашаю вас к себе в группу на обучение. Всю информацию вы узнаете на странице. С видео. Все, что нужно сделать, это ввести ваше имя и email, и вы получите все подробности на почту. Записывайтесь на обучение, не теряйте драгоценного времени.